Добрый день, вы смотрите программу «Экономикс», и сегодня мы обсуждаем главный финансовый закон страны, бюджет и актуальные вопросы бюджетной политики. С удовольствием представлю гостя нашей программы, профессора, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансов, Институт управления экономики и финансов Казанского университета Сабитова Надя Михайлова. Надя Михайловна, добрый день, рада приветствовать вас в нашей студии. Мы начнем с обсуждения, с обсуждения тех условий, в которых реализовывалась бюджетная политика прошлых лет. Вот если говорить о российской экономике, то в 2014-2016 годах она оказалась в крайне сложном положении. Много было геополитики, изменений в валютном законодательстве, сильное влияние внешних факторов. Как бы вы охарактеризовали вот те условия, которые, в которых реализовалась бюджетная политика в 2014-2017 годах? Насколько бюджет страны в принципе справился с теми вызовами, которые стояли тогда? Действительно, ситуация была не очень простая, экономическая ситуация была не очень простая, было много проблем, которые возникли по различным факторам, в том числе и в связи с снижением цены на нефть, угу. по, и в связи с применением санкций, и в связи с изменением курса валюты в конце 2014 года, но... Надо отметить, что все-таки правительство Российской Федерации с ситуацией в целом и с задачами справились. Угу. Вот, в принципе, было несколько мнений касательно того, должна ли налогобюджетная политика наносить именно стабилизирующий характер в условиях кризисного состояния экономики, вместо того, чтобы как-то стимулировать экономику и стимулировать спрос. Насколько оправданно был сделан выбор правительства именно вот, э, занять выжидающую позицию в условиях кризиса в первую очередь и э, подстроиться под те новые параметры и конъюнктуру рынков, и макроэкономических показателей, то есть, в принципе, проводить политику бюджетной консолидации в условиях кризиса? Ну, здесь можно что сказать? Во-первых, что понимается под стабилизацией mm -hmm. и что понимается под консолидацией? Ответы могут быть абсолютно разные исходя из текста документа основные направления бюджетной политики на 17 на 18 19 20 годы под консолидацией прежде всего понимается оптимизация бюджетных расходов там написано что налоговые возможности ограничены поэтому надо стремиться к оптимизации бюджетных расходов угу. здесь бы я хотела подчеркнуть, что вот я понимаю стабилизацию несколько иначе, так как принято это в мировой практике и в теории вопросов. Вообще стабилизация одна из целей, одна из трех основных целей бюджетной политики. Если говорить о целях бюджетной политики, здесь обязательно в документе это должно быть предусмотрено три ключевых вопроса. Первый вопрос, какие блага нам будут представлять Второй вопрос, как будут перераспределяться доходы. Mm -hmm. И третий вопрос, как будет осуществляться и при помощи каких инструментов стабилизации экономики. Ну, вообще, надо сказать, что это впервые, наверное, за много лет вот, формирование этого документа стали писать о стабилизации, что меня очень обрадовало, потому что, не, не вникая в содержание, я вообще была рада, что был поставлен вопрос именно так, с позиции стабилизации. Хотя авторы этого доклада, основных направлений под стабилизацией, понимают несколько, несколько ну, такой иной подход. Они говорят, что поставлена цель по обеспечению сбалансированного развития страны и расширению потенциала отечественной экономики. И здесь вот Силуанов говорит о, о трех проблемах. Первое создание предсказуемой устойчивой среды, характеризующейся низким уровнем воспроизводимости внутренних экономических показателей, колебанием цен на нефть, устойчиво низким уровнем инфляционных ожиданий долгосрочных реальных процентных ставок и, третье, стабильными налогами, неналоговыми регуляторными условиями. Угу. То есть речь идет о структурных дисбалансах страны. Конечно, стабилизация, она... Цель стабилизации – экономики и Центрального банка, и Минфина. У Минфина, у Центрального банка, вот, на мой взгляд, намного больше и на более эффективные рычаги – это процентная ставка угу. и, прежде всего, процентная ставка, конечно, и количество денег в обращении. Что касается у Минфина… Минфин э, все-таки тоже может использовать стабилизационные инструменты. Вот, но это зависит от стадии экономического цикла. Э, я бы не была столь оптимистична в, в части экономического роста, э, несмотря, может быть, на то, что пытается сдержать э, падение экономики, э, все-таки э, в этом плане я была бы более, э, э, скажем, не так оптимистична mm -hmm. в прогнозах. Поэтому вот ответ, наверное, связан с этим. А что касается устранения структурных дисбалансов, они имеют место быть и, действительно, стабилизация экономики должна быть направлена на изменение, вообще, на на уменьшение структурных дисбалансов. Они у нас очень серьезные. Прежде всего, это структурные дисбалансы в части развития отдельных территорий и суб или субъектов Российской Федерации. Разброс в уровне экономического развития, в уровне налогового потенциала, в уровне бюджетной обеспеченности очень большой. Я uh -huh. просто вот могу сказать, что э, это колоссальные разрывы, скажем, по отдельным регионам. А с помощью бюджетной политики мы как-то можем это выравнивать? Uh -huh. Это сделать, конечно, это, вот, очень сложно. Поэтому я говорю, что больше инструментов у Центрального банка, прежде uh -huh. всего, да, это вот э, в части процентной политики, что сейчас делается в, в направлении снижения процентной ставки. Но Минфин может тоже принять участие. В... Он сейчас этим занимается. Большая часть ми политики Минфина, э, реальной политики Минфина, связана с перераспределением доходов в настоящее время. Угу. Перераспределяются доходы между уровней бюджетной системы. Вот э, с этой задачей Минфин... Э, ну, скажем так, более-менее неплохо справляется. Спасибо. Вот на данный момент, в принципе, сформулированы основные направления бюджетной политики на 18-20 годы. Какие внешние и внутренние условия вот сейчас заложены в этом проекте именно на этот период? Вы уже сказали, что есть структурные дисбалансы. Какие еще вот условия? Ну, о внешних условиях много говорят, да. Uh -huh. Это то, что цена упала, цена на нефть, то, что это связано с санкциями, uh -huh. так, да, uh -huh. и, и другие вопросы. То есть внешние, независимые, независимые от нас. Но это два, наверное, самых больших фактора, о которых все время говорится. Силанов к внутренним факторам. Вот, Отнес такие, как сложная демографическая ситуация, первый момент. Uh -huh. Ну, очевидно, это связано с тем, что у нас население стареет, и ожидается высокий уровень бюджетного дефицита да, пенсионного фонда с этим. Uh -huh. Второй момент, на котором он остановился, он говорит о это объем инвестиций, то есть недостаточный объем инвестиций. С этим можно согласиться, потому что инвестиционные расходы, к сожалению, в целом по стране инвестиционные расходы снижаются. Дальше говорит о высоком уровне доли бюджетных расходов к ВВП и их недостаточной эффективности и несбалансированной структуры. Вот с первой частью постановки я не согласна, что у нас невысокий уровень доли бюджетных расходов к ВВП приблизительно 33%, mm -hmm. а к, к 2020 году вообще 32%. Для сравнения, в европейских странах уровень 45 50 а в скандинавской и больше 50 процентов, даже США больше 33 процентов. Поэтому я, например, не могу не понимаю, о чем он говорит. Высокий уровень доли бюджетных расходов к ВВП. У нас и так он очень низкий, угу. если мы себя считаем социально ориентированной страной. А что касается неэффективности и несбалансированной структуры расходов, вот с этим можно согласиться. Вопрос, какую долю занимает в структуре расходов общегосударственные расходы, то есть это содержание органов государственного муниципального управления, расходы на оборону, на социальную политику, на образование, на здравоохранение. К примеру, у нас по сравнению с европейскими, да, с, ну, даже с США, с странами, расходы на образование и здравоохранение значительно меньше. Доля имеется в виду, не абсолютная сумма, доля в процентах к ВВП. Uh -huh. Тем не менее, он в докладе говорит, что невысока невысока доля общегосударственных расходов, расходов на оборону. Ну, в части общегосударственных могу согласиться, что касается расходов на, оборот, на оборону, доля у нас ну, почти чуть меньше, чем в США. Здесь, наверное, не знаю, насколько это верно. Тем более суммарно, если в доллару эквиваленте, это у нас намного меньше суммы, конечно. Угу. Хотя структурный пересмотр структурных расходов, конечно, я думаю, имеет. Должен быть, наверное. Вы говорили вот о ценах на нефть и сильной зависимости в принципе нашего документа, от угу. данного фактора. Мы сильно ощутили это в 2014 году, когда цена на нефть достаточно сильно сократилась. Вот, в принципе, существует такой механизм, концепция бюджетных правил. Что вот из себя представляет эта конструкция? И, в принципе, можно говорить, что с 2018 года последуют изменения вот в этой конструкции бюджетных правил. Что они из себя представляют? Ну, начнем с того, что... Это ведь не новая вещь. В 2004 году, да. когда создали стабилизационный фонд, и там впервые был поставлен вопрос о бюджетных правилах. То есть после этого бюджетные правила они реформировались второй раз в 2008 году под 2012 год и в 2013 году приостановились. Угу. С чем это связано? В связи с высокой ценой на нефть, тогда была установлена цена отсечения, выше которой средства зачислялись вот в стабилизационный фонд, который потом разделился на резервный фонд национального благосостояния. Но сейчас тоже самое возврат к этому с 2018 года устанавливается ограничение на объем государственных расходов, то есть что uh -huh. понимает под консолидацией, оптимизацией расходов, подразумевающей, прежде всего, сокращение бюджетных расходов. И, и, или ограничение бюджетных расходов в связи с... или в зависимости от цены на нефть. Бюджетные расходы будут определяться, исходя из... Суммы не нефтегазовых доходов, плюс нефтегазовые доходы, но ограниченные ценой нефти 40 долларов за баррель угу. и там на газ, и плюс процентные выплаты по долгу. То есть больше этой величины расходы не должны быть. Вот это вот бюджетное правило, которое, собственно, будет тормозить объем государственных расходов. Угу. Как я к этому отношусь? Вот я считаю, что вообще сдерживать э, бюджетные расходы э, не очень э, правильно. Почему? Потому что бюджетные расходы, они все-таки стимулируют э, экономический спрос. Яркий пример просто приведу. Во время подготовки универсиады 2012 год, потом э, Сочи, э, Олимпиада. Олимпиада. Вот этот период, 11-е, 12-е, 13 годы, да, наблюдался рост и ВВП, и рост расходов. Почему? Потому что, хотя это и были не прямые такие инвестиции, они были инвестиции в, инфра в инфраструктуру, uh -huh. но вызвали они хоть небольшой, но экономический рост, связанный с увеличением спроса. Как только эти работы прекратились, и в этот период наблюдался и рост ВВП, еще раз повторюсь, и рост доходов, да? как только эти мероприятия прекратились, опять спад. Казалось бы, после кризиса девятого года, 2010 год, и 2011-2012 пошел на основу вообще очень быстро. С чем это, казалось бы, было связано? Вот сейчас все-таки это понятно, это все-таки, наверное были связаны с тем, что государство стимулировало в несколько инвестиционную активность и в других секторах экономики. Поэтому ограничение бюджетных расходов, вот, я думаю, что это в некотором смысле не совсем правильное решение. Uh -huh. Спасибо. Перейдем к региональному бюджету. Какие, в принципе, сейчас проблемы наиболее видны? Чтобы вы отметили? Uh -huh. О, конечно, региональные бюджеты – это одно из такой серьезных региональных бюджетов. Региональная устойчивость бюджетов – одна из главных проблем, которые сегодня есть у нас в бюджетной системе. В основных направлениях бюджетной политики говорится о том, что вот стабилизация должна быть бюджетной системы, но я хотела бы отметить, что, что характерно сегодня для бюджетной системы. Uh -huh. Первое, это дотационность бюджетов. Второе, почему дотационность? У нас 75, 85 субъектов федерации. из них в течение последних, если 10, брать 10 лет, где-то только 13-14 регионов не получает финансовую помощь в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Все остальные субъекты являются дотационными. Такая ситуация, конечно, она э, не говорит о э, хорошей ситуации, об устойчивости финансовой системы. Да, Министерство финансов представляет 71-72 вот, э, субъекта, получает дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Причем разброс в уровне бюджетной обеспеченности очень большой. Вот до получения дотации разброс в 14,5 раз. Это связано с тем, что, конечно, экономическое развитие регионов, оно разное. Угу. И налоговый потенциал, соответственно. Да? Минфин считает по всем субъектам Федерации налоговый потенциал, уровень бюджетной обеспеченности, чтобы рассчитать объем дотаций. Спасибо. И вот э, тоже тема очень актуальная, которая касается региональных бюджетов. Э, с 2018 года э, произойдет изменение, угу. так называемая программа оздоровления региональных финансов угу. или реструктуризация долговых обязательств. В чем эта программа заключается, если мы говорим о Татарстане? Э, какие здесь изменения последуют? Ну вот, если брать по э, законодательству, что поднимается под ре э, реструктуризацию долга? Понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающие другие условия обслуживания и погашения обязательств. Далее. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием, с сокращением суммы основного долга. Если говорить о нашей республике, у нас, конечно, долг большой. И все об этом говорят, что очень большой долг. Но надо сказать, что действительно мы там то вторые, то третьи по... Uh -huh. уровню долга по субъектам федерации. Вот я перед уходом посмотрела на 1 ноября у нас 93 миллиарда рублей, в том числе бюджетные кредиты 84 и 80. Когда мы говорим о, а, для примера, на первом месте Краснодарский край 141 миллиард рублей. Uh -huh. Uh -huh. Если если анализировать вообще проблему долгов в целом по субъектам федерации она есть. Uh -huh. На 1 января 2017 года совокупный долг составляет 2,3 триллиона рублей. У долги у многих, у восьми регионов, превышают их собственные доходы. Самым крупным должником является Мордовия. Ее долг составляет 176% от собственного валового национального продукта, ну и так далее. Что касается Республики Татарстан, у нас долг не критичный. Структуру долга, еще раз, бюджетные кредиты под 0,1%. процента, То есть это приемлемый долг и не рисковый долг. Если брать тот же долг Краснодарского края, который 141 миллиардов, да, то там... И бюджетные кредиты есть, и есть кредиты коммерческих банков, есть облигационные займы и так далее. Uh -huh. У многих субъектов федерации есть долги, связанные с рыночными долгами, с кредитами банков. Конечно, это очень рисковые долги, долги и они вызывают очень большие процентные выплаты. Поэтому для республики вот я могу сказать, что... Наши долги не критичны, угу. и поэтому э, реструктуризация она с 2023 -го года будет. Постепенно вот варианты, какие будут выбраны, это посмотрим. Что касается других субъектов федерации, там проблемы серьезные, и правительство вот намерено решать, и действительно эти проблемы надо решать, потому что эти регионы не могут обеспечить э, финансирование своих расходов, поэтому угу. влезают в долги. Что ж... Э... Завершим на этом наш диалог о финансах. Надя Михайловна, еще раз благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, за интересные и содержательные ответы. Спасибо. Вы смотрели программу «Экономикс», мы обсуждали тему бюджетной политики. Встретимся ровно через неделю. До свидания.